Острые углы, нервы, суета Я уже другой, ты давно не та Что было со мной, Берешь на храня Нашу любовь Ты включаешь свет, только мне темно Холодно вдвоем Первый шаг и все изменит. Любви, спасения, смысл Медленно часы разрезают ночь Утро не придет Пустые зеркала Ищу в них отражение Слышишь, что Любовь давно ушла И в мире и Ищу любви спасибо. спасения Это проигрыш. Вот такой вот интересный, интересный минус.